Добро пожаловать на интерактивную презентацию компании крауд one Давайте сразу же убедимся, что мы на одной волне, ведь мы не хотим тратить ваше время зря. Вы знали, что индустрия азартных и онлайн игр составляет 150 миллиардов долларов и является самой большой в мире? Да. А вы когда-нибудь думали, что было бы здорово иметь свой высокодоходный бизнес в этой индустрии без значительных затрат денег и времени? Да. А если мы покажем, как зарабатывать в самой большой индустрии в мире без вложения большого количества денег и времени с бизнесом, которым вы можете управлять хоть откуда со своего мобильного, вам было бы интересно узнать больше. Замечательно. Компании чуть больше года, и сегодня уже более 3 миллионов людей стали ее партнерами, которые веселятся, зарабатывают и создают свое обеспеченное будущее. На сегодня уже более 50 партнеров стали евровыми миллионерами. Если вы ответили «да» на мои вопросы, то и у вас есть шанс стать одним из них. За 7 минут мы подробно разложим все возможности нашего предложения и узнаем, заинтересует ли оно вас так же, как 3 миллиона других людей. Итак, представляем вам компанию crowd One. Она растет так, как никакая другая компания в этой сфере, потому что мы работаем с существующими привычками людей вместо того, чтобы их менять. Наши партнеры играющие зарабатывают прямо на свои мобильные телефоны. Скажите, а вы бы хотели зарабатывать в биткоинах или евро? И здесь абсолютно не важно, где вы находитесь, вокруг вас всегда есть возможность заработать, и бизнес всегда рядом, прямо в кармане. Давайте посмотрим это короткое 45-секундное видео. Уникальная платформа, прорывной технологии, работающей в любой точке планеты, адаптированная для глобального рынка с высококлассной и оперативной мобильной технологией. Бизнес за 5 минут. Бизнес, который поймет каждый. Очень просто начать работу. Присоединяйся к самой большой в мире индустрии развлечений и онлайн-игр. Мы объединяем массовый маркетинг и онлайн нетворкинг с онлайн-играми. Уникальным и революционным методом это самая быстрорастущая партнерская сеть в мире. Создавай стабильный высокий доход, приглашая людей и наслаждаясь играми онлайн. Социальные игры и электронный спорт. Стань одним из первых. А теперь давайте поговорим более подробно о следующих пунктах. Четыре способа заработка, источник дохода Crowd1 и ваш 100% мобильный бизнес. И вначале поговорим о способах заработка в компании. Есть четыре способа заработка в crowd Первый – это партнерский бонус. Мы строим двухстороннюю структуру, команда справа и слева. И ваш партнерский бонус вас за построение команды. Посмотрите, наш бинар выплачивает во много раз больше, чем традиционный. Второй способ заработка – матчинг бонус или обучающий бонус. Когда вы помогаете людям получать партнерский бонус, то получаете матчинг бонус в 10% вплоть до пятого поколения. Далее пассивный доход. Его мы подробно обсуждаем во вкладке источник дохода Crowd1, но вкратце, представьте, вы строите сеть в одной или паре других стран, а пассивный доход получаете со всех стран в мире, где есть crowd One. И последний бонус – это бонус страха потери. Скажите, каково бы это было получить 3000 евро в карман прямо сейчас? Вы можете сделать это в ваши первые 14 дней в crowd One. А сейчас давайте выберем следующий пункт меню – это источник дохода crowd one Давайте поговорим о бизнес-модели crowd one но будьте осторожны, от этой информации может закружиться голова. Crowd1 one это программа привлечения клиентов с помощью мобильного бизнеса, а Philgo.com – это дивизионный век CrowdOne, crowd которая составляет соглашение с игровыми компаниями. Запомните, Crowd One – это не игровая или игорная компания. Мы лишь приводим клиентов к ним и получаем за это вознаграждение. И у нас хорошо получается, потому что менее чем за год к нам присоединились 2 миллиона человек. Благодаря тому, что мы привлекаем клиентов в игровые компании, мы делим прибыль 50 на 50. 50% остается игровым компаниям, а 50% идет в Филго и Crowd One. Представьте, если 2 миллиона человек тратят всего 50 евро в месяц, что зарабатывают огромные деньги. Как думаете, игровые компании хотят быть на платформе Crowd1? Конечно, они выстраиваются в очереди. И все на 100% прозрачно с использованием технологий блокчейн и умных контрактов. Так что же происходит с прибылью crowd one 20% из нее идет в операционную прибыль компании на покрытие расходов по офисам, текущим операциям и развитием. 40% идет на компенсацию прав владельцев, как пассивный доход партнеров. Он выплачивается раз в 3 месяца. Остальные 40% идут на компенсацию активным партнерам с ежемесячными выплатами. Да, вы все верно услышали. Если вы активны и пассивны, то получаете 80%. И эта же система действует для Mixer.com для социальных медиа и мобильных игр. И они тоже дивизионная ветвь Crowd1. Глобальная цель – получить 10 миллионов клиентов, которые тратят 50, 100 и 200 евро в месяц. И при этом мы не пытаемся менять привычку людей. А имеем дело с тем, что люди уже делают и без нас. Мы встраиваемся в их привычный образ жизни через платформу CrowdOne. А мы выбираем следующую вкладку, и это ваш стопроцентно мобильный бизнес. CrowdOne дает вам все, что нужно, чтобы вести бизнес мирового класса на мировом уровне прямо с телефоном. Бэк офис заполненный обучающими, маркетинговыми материалами, отслеживанием прибыли, отслеживанием команды и много чего дополнительного. Скажите! Как часто люди получают оплату за труд? Раз в неделю, два раза в неделю или раз в месяц? Представьте, что вы получаете зарплату каждый день или даже несколько раз в день. В нашей продвинутой технологии вы будете оповещены по телефону, как только оплата поступит на ваш счет в реальном времени, как только заработали. Итак, мы покрыли все три пункта меню. Теперь, прежде чем закончить, давайте посмотрим это 30-секундное видео. Я сделаю публичными три своих компаний. Это будет номер четыре. Я создал три компании-миллиардера. И это будет номер четыре. Мы дадим вам продукт, который нужен для того, чтобы помочь вам достичь то, о чем вы мечтаете. И если вы работаете усердно, настойчиво и с верой, то обязательно будете успешны. Именно так работает мир. Жизнь несправедлива. Но вы знаете, мы все победители. Мы были рождены победителями. Это самая быстрорастущая компания в истории. И это только начало. Вы готовы к будущему, Крауд 1 Мы соответствуем всем требованиям. Мы прозрачны. Мы покажем всем, что пришли навсегда. Наверняка вы уже лучше понимаете, почему CrowdOne бьет все мировые рекорды роста. А что насчет вас? За более подробную информацию обратитесь к тому человеку, который порекомендовал вам это видео. И помните, что маленькие перемены в жизни ведут к большим результатам. Вопрос в том, что вы скажете через 10 лет «Я рад, что тогда сделал это» или «Жаль, что тогда не сделал это». Вы можете присоединиться прямо сейчас и сразу получить бесплатный доступ в кабинет после регистрации, пройдя по реферальной ссылке в описании к этому видео. Благодарим вас за уделенное время!